Скажи, стоя в этой комнате лжи Я не могу, мой голос, дрожит, Останы, моих слез, дожди В мире писанного самого жильца Пожалуйста, больше ночами не снись Верила, верила я Верила, верила зря Ты я Ты и я, как одно дыхание. Ты и я, вот такое Ты и я, пустых слов линия. Ты и не я. Ты я, теперь просто история. Вспомнишь, а я больше не отзовусь Ты снова звонком ускакать. Я не могу так взять и простить Как же теперь это все забыть Переписал мне заново жизнь Ухажался, больше ночами не снис Верила, верила я Верила, верила зря Ты я, как одно дыхание Ты я, Ты я, только воспоминаний Ты я, пустых слов, я. и я Ты я Простая история Ты я, как одно дыхание Ты и я, поток успомит поднив Ты и я, пустые их слов и не яд Ты я, теперь просто история